Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал XLS Games, мы продолжаем с вами шикарнейшее прохождение Resident Evil 4 ремейк, мы остановились с вами на питомнике. Недалеко от озера нам нужно найти топливо для лодки которая находится где-то на рыбопитомнике И скорее всего это топливо вот здесь Плюс мы еще сейчас сделаем два задания Вот с этими синими медальонами И там у нас есть какое-то сокровище, которое мы хотим залутать Хотим забрать, собрать, продать Потому что наши мы, Мои еврейские вот эти вот жилки, блять Они не оставляют в покое вообще вот это вот все дело О, блять, там кто-то рычит Ты охуел так на меня ругаться Мне кажется, ты рассыпался, дед. Я придется еще по кускам собирать теперь его. Так, что у нас здесь есть? Скорее всего, что-то может быть в воде. Оно может нас испугать и заставить нас обосраться. Мы можем наверх запрыгнуть? Не можем. Где-то тут за углом есть сокровище. Пока что я слышу только не сокровища, а только мину. На нахуй. Сука Нож в печень никто не вечен И ты туда же отправляешься Так, все, дедуль покоцали Вас издаст. Вы же, блядь, итальянцы, сука Разговаривайте, ой, испанцы Разговаривай на испанском, сука Ах ты тварь Давай-давай-давай-давай Что такое, блядь, дедульки? Что такое? Еще. Зарежу, блядь Ну, а тебе, блядь, специально Ах, сука, не успел Для тебя Special for you. На нахуй Лично мне кажется... Бля, бабуль! Ты Еще, блядь. Нож только на кухне используется. Тоже мне хуйню придумала. Так, сокровище. Ой-ой-ой. Она оказалась гораздо ближе, чем я думал. А, сокровище. Слышу, где-то болтается. Слышите, болтается? Вот оно было. Да ничего, сейчас вниз спустимся, заберем его. Хорошо. Сокровище есть. Там же можно окуней ловить было, нет? Старая курительная трубка. Окей. Это ж не просто так, рыбопитомник, правильно? Черный окунь. Ебись, Данила рыбак с пистолета рыбу ловит. Совсем ебанулся уже. Ой, хлопушки. Единственное место, где я боялся вот этих всех веселых хлопушек, это когда меня шалунишка Лукас в седьмой части, блядь, ими подстрекал. Ой, бля, у меня аж там крыша ехала. Из-за этого дебила. О, там и сундук стоит. Можно мне спуститься. Раз. Открывай. Так, еще одна шестигранная деталька. И здесь нужно найти, я думаю, будет еще одну шестигранную детальку. Либо нет. Блять, змея. Гадюку собирай Смотри, там Кто-то что-то от меня спрятал А у меня же Маленький ключ, чудесно, Чудесно, чудесно, чудесно Патроны для дробовика, для пистолета Теперь можно дальше двигаться и вообще ни, ни о чем Не переживать А я могу замок сбить просто Здравствуйте Можно я к вам пристроюсь это сейф-зона? Куриное яичко. Супер, мы его съедим. Так, вот топливо для водки. Ага, то, что нужно. Это точно. Что-нибудь еще есть? Я хочу еще один медальон. Возможно, там не должно быть еще одного медальона. По той простой причине, что... Э, должно же быть место для того, чтобы эти медальоны можно было покрутить. И переставлять между собой. Ну и я плюс выполнил все задания Бля, он где-то тут Я его пробежал только что Ну, спрыгивай Проснулись, блядь, улыбнулись Ребятушки мои Надо было весь верх осмотреть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 это упало и разбилось Или не разбилось, но упало точно Да ты охуев Дядя, блять Иди-ка поныряй Рыбу найди мне О, еще двое умалишенных Ага. И тебя туда же, блядь. Ой-ой-ой, тихо. Типа. Насколько я вижу, мне нужно поесть. Потому что у меня уже очень плохо все со здоровьем. Так, а у меня травы-то и нету. Раз патроны и все Нож сломался Да, кстати, нож сломался а -а -а! Тихо Я могу здесь побыстрее спуститься просто К своему месту назначения Вроде как могу Но зачем я пришел сюда Мне нужна лестница, которая была с этой стороны да, вот она. Вот лесенка. Мы уже на нее забираемся. У нас есть и. У нас есть все. Мы можем спокойно двигаться дальше. Тут, возможно, какая-то секретка. Нет, просто заваленная пещера. Чудесно. Чудесненько. Значит, мы выходим обратно. Смотри, спускаемся вниз, и там стояла вот эта вот. Э как бы это так правильно назвать, обозвать. Кань, не канистра. Загадка была где-то здесь Вот она А, нет, все-таки надо еще одну собрать а, Ладно Бля, я-то думал, что все будет гораздо проще Возможно, я когда назад вернусь, уже соберу ее до конца Давай Заливай топливо в эту лодочку И мы сейчас с тобой отчалим Ой, мне кажется, не к добру это все дело. Давай, давай, рыбку мне, рыбку мне дай. Ёбаный сыр, конечно. Конечно, блядь. Ну, доставай ремонтный набор. Да, да, да. Ну чё, Леон готов? Бля, там целый замок. Ну что? Блядь! Я хочу заскриншотить рыбу. Хорошо. Блять, не попал. А, ебаный -а -а -а! сыр. Да целься ли он, блять? откуда у меня столько гарпунов где он сука ты блять сдохнешь нет расплодили блять карасей своих Я тоже вот интересно мне. Пошел нахуй! Давай, давай! Американские горки назад подъехали. Ой-ой-ой-ой-ой, какая тефтеля. Говорили рыбу не трахать, дебилы! Сука, блядь! Испанцы. Блять, эти а амбрелловские. Эксперименты, блядь. Это просто пиздец. А лодки уже почти пиздец. Ой-ой-ой. песи ты я собрал. Да нахера мне сейчас ваши песи -то? Заебись. У меня лодка сейчас сдохнет. Я не попадаю. Где он? Я там гарпунами-то я попадаю. О, давай, давай, давай! Попал. Рыбалка. Получено достижение Рыбалка. Я попал. Такой скриншотик получился сочный. Все, ебать, можно год питаться и рыбу не ловить. Вылавливайте. Укачала? Или кровь? А, нет, кровь. Точно, у нас же паразит. В нас же сидит паразит. глава завершена. Давай здесь сохранимся. Но, что самое интересное, что мне понравилось, конечно, прям очень. пришел а, вот что думаю а, вот этот босс файт был очень крутой и а, офигенный конечно там у нас лодка блядь, к дну идет завелась конечно завелась лодка полная воды с гарпунами нормально все, блядь. гарпунов конечно у нас пиздец там наверно такой склад из гарпунов был Ну что, мы двинули? Гнездо это Кондор один. Как, ты три часа не на связь. как ты там Я Прости, лучше всех. Я в норме. Это не повторится. А как раз еще, чем ее Рада, что ты О -о -о -о. Что это? Опа, это кепка полицейского, кстати. Очень похоже. Получен документ. Патроны для дробяка. Забирай. Я как-то очень странно хожу. Меня шатает с стороны в сторону. Так, ну это я с другой стороны озера. Ой, я сокровище профукал. И там было сокровище. Как, а как я его должен был достать? Я могу потом на лодке прокатиться. Ой, твою мать. Призанула. Куда идти-то хоть? Давай сначала мы с этой стороны посмотрим. На улице, как бы, еще не совсем темно. ну вот в лесу, прям уже не видно ни хера. Окуня съел, и нормально. Кого а вы там пердоли? Я слышу, я слышу их разговоры, блядь. Пердоли, распердоли, блядь, это все. Так, травичка зеленая. Ой, красная. Так, с этой стороны я уже был. Пойдем посмотрим, что там. Все-таки интересно. А, здесь тоже ничего нету. Скорее всего, я сейчас зайду с этой стороны. И там уже, скорее, возможно, какое-то жертвоприношение будет. Каприза, облиза. Поплыли. О, ёбаный шашлык. Кручу-верчу, запутать хочу. такое они теперь постоянно будут мутировать или что я так патронов не насобираю на всех вас ладно предлагаю с винтовкой а ходить чего, бля? да не бля а пипец я предлагаю, наверное, ходить с винтовкой Винтовка так-то будет больше немножко урона носить И, возможно, тут уже с первого выстрела в голову они будут ложиться Патронов, кстати, дают нормально Я создать могу что-нибудь? Да, могу создать патроны Давай пистолет Ой-ой-ой Спасибо за фонарик Спасибо за фонарик Хотя бы все будет видно что это за место? Это за место, блять, это пещера, чувак. Не, ладно, мне самому интересно, что за жертвенный Цвети алтарь. Ищешь, что ли? Да, очень на это похоже, и похоже на ключ что от церкви. Символ, что и в церкви. Взять нельзя? Нет, надо теперь что-то найти и положить. Ключ. Нужно что-то найти и положить в ручки. Но ну, пойдем искать. Бля, я бы не хотел в этой пещере с этими полипами, конечно. Озеро. Вон монстр в озере, а он тоже, смотрите, пещеры какие-то. Ключ от церкви. Место, отмеченное на рисунке. Хорошо, пойдем. Смотрите две точки на карте. Я вижу только одну, пока что. А, вторая. елки палки. Но я же могу на лодку просто потом сесть и поехать. Так, что мы имеем здесь? Сундук. Ключ от старой часовни. Пригодится. Не знаю зачем, но пригодится, чувствую. Мне бы торговца найти. Люди, принесите мне редко золотое куриное яйцо. Для чего нам не нужно, я вам так скажу. меньше знаешь, крепче спишь. Продать золотое куриное яйцо. Зона нет данных. Шинель X3. за Заебись. Полезно! Полезно максимально! Информация. Давай я буду на лодке кататься. Первая здесь находится. А где мне тут выбраться? Ой, я могу гарпунами бросаться. Пиздец. Не пробивает ли он? Поехали. Вот причал. Вот причал. Но мы осмотрим все стороны. И осмотрим каждый уголок. Потому что везде может быть... Пошел ты нахуй. Дружище. Ну что, с винтовки выросло у него в голове что-нибудь? Не выросло, поэтому будем практиковать стрельбу. А вот что и выйдет из этого. Ой, слышу еще одному делу. Нет, ты ты дед зря, конечно, блядь. Блядь. Хорош. Да, винтовка это пока что оптимальный вариант Не хотелось бы много патронов из пистолета тратить И На кого, блядь, ругаешься? Ковородло, сам ты, блядь, ковородло На нахуй О, -о, -о, О, слышу, друзьяшек Да я же нажал заблокировать Хорош, друг Неоценимая поддержка спасибо за помощь тоже класс меня огонь бьет надо перезарядиться так вижу да нет блядь дедуля. Ну-ка угомони свои гормоны, блядь. И внуку скажи, чтобы ебальник закрыл свой. Да ты, блядь. Нет! Так, минус еще один нож. А что могу съесть? Создать, создать, создать. Что такое, блядь? Заблудился? На тебе по жопке. Так, там что-то фиолетовое выпало. И оно мне нужно. А почему вас так много здесь на островке? Вы чем занимаетесь? Тут? Сношаетесь, блядь, или что? Что такое, блядь? Бомбу потерял. Дружище. В чем дело? куда здесь идти в этих пещерах-то? Здесь можно вполне себе потеряться. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Ага. Наверное, вот это. Бля, не то, я нажал. Нет. Блять, иди мне пароль искать. Каменный мост, место отмечено на рисунке. Ну, мне сюда. Может вот это пароль? Это загогулина Еще загогулина Но вот это одна Правильно такая загогулька? Скорее всего пароль где-то здесь на стенах будет Смотри, вот две. Там было две. Вот они. Две вот такие. Потом, вот эти это, скорее всего, вверх-вниз. Но можем методом тыка. Вот это. Вот это. А Вот это что? Сейчас мы ее осмотрим. Сразу. А Какая-то, блядь, псевдобабочка. Или что это такое? Давай попробуем. Есть вот такая? Ну, вот это, наверное, она. Смотри. Вот это. Вот это. Хорош. Не подводишь Голова ритика. Пресс, какая вкусняшечка М -м -м -м. Я здесь хочу с лестницы спрыгнуть И забрать свой Пошел ты нахуй Какой-то богатый самоцвет Мне, пожалуйста, к лодке Можно обратно? Блять, Леон! Да ты, может, из зверей будешь выходить? Нет, блядь. Да-да-да-да-да, пошли нахуй. Идите сюда. Иди сюда. Иди сюда, блядь. Смотри, одна голова у меня есть. Теперь мне что делать надо? Мне нужно выезжать в озеро. Запертый ящик. Запертый ящик и лесенка. Там я был, получается, или не был? Мне нужно выезжать в озеро. Каменный постамент. Поселение в у, у реки. Так, туда, вот сейчас вот сюда нужно ехать. Ой, так уже тяжело управлять этой лодкой. На, нахуй. Правильно еду, еду правильно. Где эта мертвая, бля, да рыба? Смотри, вот тут есть сокровище. Мы их заберем. Александрит. Очень красиво выглядит драгоценный камень, я хочу сказать. И материалы. Тут еще есть сокровище, и оно должно находиться на носу этой лодки. То есть вон там. Как туда забраться? Может, сюда? Да. Во! Людер, ну ка, давай в быстрый доступ поставим. Предлагаю, знаешь что сделать? Кстати, переработать быстрый доступ. Граната сюда, быстрый доступ, граната сюда. Дальше, пистолеты, пистолеты. Дробовик быстрый доступ 2. Это быстрый доступ другая 2. И это быстрый доступ будет вот здесь. Все, идеально. М -м. Мне интересно, как он будет стрелять. Но на самом деле проблема в том, что у нас э, нету... И, кстати, вы заметили, как давно не было травы. Просто пипец, как давно. Интересно выглядит пистолет. Я хочу его попробовать и пробовать, Что он будет из себя представлять. Так, куда? По-моему, в ту пещеру. Сейчас мы соберем бочки. Бочки забрали-собрали. Смотри. Мы двигаемся вот в эту часть сейчас. Вот в эту пещеру. есть небольшой островочек какой-то что у нас здесь о курочки может я здесь золотое яйцо найду кстати не яйца собираю вместо хилок подойдет все коричневое куриное яйцо я нашел золотое Это я, я нашел золотое куриное яйцо так, бархатистый самоцвет. Здесь мы все залутали. То есть мы взяли задание у торговца. И плюс мы нашли золотое куриное яйцо. Я думаю, многим эта информация понадобится. Кто будет смотреть, кто будет сам потом проходить. Ну а почему нет? Кстати, было еще одно местечко. Вот это. Или я с этого причала начинал? Нет, я с этого постамента начинал. Поселение озера. Здесь мы в этом поселении были. Ладно, мы сейчас посмотрим все. Вот еще одна нора. Нора, дыра, блядь. Паркуйся, ёпка. Виндизель. Есть. Есть. Хорошо, там сразу, смотри Проблема в том, что тут сразу стоит постамент И какой у него пароль а, Так, одну я вижу детальку, смотри Там какой-то полукулончик Здесь Какая-то Я даже не знаю, как ее назвать а, Три загогулины Одна загогулина И какая-то птичка Вот смотри Подожди, она похожа на нее? Нет, это какой-то лук Это вот это? Вот это? Я уверен, что это вот они А если там не такой лук, а вот такой? Придется залазить наверх, смотреть, потому что сейчас не видно совсем ничего. Но три загогулины это 100%, я их увидел. С разного ракурса видно, наверное, по-разному. Да, смотри, какой лук, видишь? А, нижнее подчеркивание снизу. А здесь три загогулины. Так, смотрим дальше. Угу. Забраться я туда не могу. Забраться я туда не могу. Но могу набрать пароль. Три загогулины. Три волны. И вот этот лук. Чудно. Вот наша голова. Голова богохульника. Патроны. Много патронов. И здесь... А вот и шестигранная деталь С. Мы, кстати, можем пойти эту детальку поставить обратно. Я думаю, никто не будет против. Хорошо, здесь вот в момент. Зачем нам подниматься обратно вверх? Тут есть какое-то сокровище, которое я не забрал. Вижу. Рубин. Теперь можно отсюда уезжать. Первое, я хочу вернуться, поставить на место детальку Потому что, ну, интересно посмотреть вообще, что это И что там будет Откуда я приплыл? Я приплыл вот отсюда По-моему Да-да-да-да, вот это место, откуда я приплыл это болтается просто фонарь я не знаю просто вернемся мы сюда еще или нет, бля мы в любом бы случае сюда вернулись потому что нам уже нужно в церковь правильно но мое желание увидеть ага, space повернуть так Получилось Фигурка Порочный идол А, так это сокровище елки палки что я ради... А, ладно, ради сокровища можно было и не бежать Бля, прикольно, мы мокрые Ну, я мокрый Я мокрый, бегаю Да, насыщенные Насыщенные серии очень получаются Так, мне сюда. Выпрыгивай. Мы даже умудрились развернуться дополнительно. Ну, я мог, конечно, не, не сюда оббегать это все дело, объезжать. Но уже куда, куда пошел, куда пошел. Там было бы ближе. Бля, давай-ка мы назад вернемся и подъедем к тому причалу, который... Нам изначально дали Потому что мы потом будем наворачивать Огромное количество ненужных кругалей Я думаю, это никому не надо Но царя рыбу мы разъебали, как говорится Пещера слева Люблю пещерку слева Так, и первый причал Выпрыгивай Я надеюсь, пока здесь никого не будет не очень бы хотелось кого-то встретить. Нам-то нужно ключ от церкви собрать. А вот и... И ну, где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки. И будем танцевать. Церковная эмблема. Все, можно уезжать. Они... Медо, это Кондор один. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленко. Да, болтать никогда. Выдвигаюсь. Кондор один. Конец связи. Пошли. Левойнушка. Идите к церкви. А я здесь могу выбраться? Нет, я здесь не выберусь. Мне нужно возвращаться назад вот сюда, подниматься наверх и через торговца идти в церковь, правильно? Да, по-другому никак. <coughs> Блять, столько бегать не получится просто пипец. Ладно, ничего не поделаешь. ради киски, правильно? Ради Эшли. Я правильно выезжаю? <Conservatory> Подожди-ка. Так мне не надо бегать. Вот же этот причал, где торговец. У -у -у -у -у. <rant> вот это мне повезло. Хорошо, что я его вовремя заметил. Сокровище где? Здесь или ниже? Вроде как здесь И мы можем его открыть Давай откроем Что там? Медные карманные часы Замечательно, пойдем дальше Я получается аристократ У меня и трубка с позолотой И медные карманные часы Ходишь такой, чик-чик, время Смотришь, острый козырек, бля Значит ты выполнил Ха -ха -ха. молодец Тебе так. можно доверить. Мощный прицел, ложа для ТМП что, что? Как нам удалось добыть все это? <смех> Лучше не спрашивай. Маска, в которую можно вставить определенные самоцветы. Я бы взял ложу для ТМП. Куда ты это положишь? В карман? Нет, подожди. Блять, что ты делаешь? Да, давай пока мы отменим сделку. Я тебе сейчас сначала все продам. А, первое. Давай-ка мы глянем на то, что мы можем сделать с сокровищами. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Фу Здесь ничего. Значит, продаем. Часы, трубка, идол, само... бархатистый самоцвет. Дорогие, Эти не мы не продаем пока. Вот, так я нашел твое золотое куриное яйцо. Зачем мне его себе оставлять? Спасибо. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Придешь, когда освободишь место. Так, подожди, я же выполнил твои задания с гадюкой. Привет. А, так стой, мне нужно продать ему гадюку. Готов купить почти все. JJT. Не, я это продавать не буду. Гадюку продаем, золотое яйцо продаем. Как раз то, что нужно. Молодец. За хорошую работу о шинель шинель платить. вот Чем это я понимаю давай-ка мы сейчас в кейсе наведем порядок Куда ты это вот, вот так и положу это тебе их. Ты... смотри что я хочу сделать прицел яйца вот эти блять, они конечно мне не в красную армию Ага. Ну, вот это, например, можно использовать. Наводим порядок. Вот этот людер, он мне надо вообще. Привет! В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Я хочу взять ТМП. Тебе важнее деньги или жизнь. Так, чини нож. Людер. Или улучшать дробовик? Я думаю, его можно продать. Не тебе в гробу. Мощный прицел, Лазерный прицел. Желтая Они трава. И лечат, и Они могут все. Улучшаем Учеблен? до конца пистолет да? и нож. Такой ну, нож это самое главное, самое важное. Я не знаю, нужен он мне не нужен, типа, бля, ну, хер его знает. Твое оружие в надежных руках. Я понимаю. Я Гранаты надо ставить. Нам все равно, рубина или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Материалы, прицел, ложа. Зачем я купил тогда себе ложу? У меня есть... Подожди, время. я сохранюсь, но я ложу себе оставлю. Ложу оставлю, пусть будет. И прицел... Ну, ладно, не, прицел пусть у меня пока лежит. Мы сохраняемся. Так, и теперь бежим обратно в церковь. Правильно? Да, бежим обратно в церковь. А что здесь было, что я пропустил? Сейчас, наверное, еще один босс будет какой-нибудь. Там же ревун должен, блядь, уже этот вы, вылезти и... из питомника. А, здесь ключ. Но у меня этот ключ есть. Смотри, какой светильник с бабочками. Который можно украсить, блядь, херовыми самоцветами. А только круглые. Подожди, а как еще? Вот так и в третий. 20 тысяч будет стоить. Чудесно, мы его продадим обязательно. Теперь можно на выход. Ну что? Я готов встречать о чем я и говорил Черт. готовься нахуй а ты не хотел в него выстрелить просто Псавица серия с боссами блять какая-то, да ему поху вообще походу. О блять ты тоже червивый? Блять, а как я должен был от этого уклоняться? Бедилен. Мой пес. Блять, это самая шедевральная сцена, которая есть. Да... Ты повернешься ко мне, нет? Кусок говна. Хочешь помочь? Я не против. Наш мальчик, блядь, пришел. Давай-ка яичко скушаем. Не простое, блядь, а золотое. Здоровье совосполнить. Собаку не трогай, гандон Ой-ой-ой, молодец какой. Издать себе жирный. Бежать! Подожди, у меня есть хлопушки для таких уёбков, как ты Ой, блядь Он еще и прыгает Лови На, нахуй, -на, два сразу А его ослепит, если я кину? О, он бежит прямо на меня Ослепила. А, флешка урона носит. Такой красивый. Желтый алмаз. А где мой волк? Нужно идти к церкви. А где мой волк? То есть он вот здесь вот сидел, правильно? Смотри. Хроника воспоминания. Шесть месяцев, у него едва прорезали зубы, но он уже тащит в рот все, что попадается на глаза. Он еще в целом не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. Он уже больше меня и продолжает расти, здание ратуши стало для него слишком тесным. Продолжает расти даже после переезда в рудник. съедает целую корову всего за три дня. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой, чуть не сожрал мужика из деревни, ему мало еды. Коров почти не осталось, такими темпами вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок, и они усыпили зверюгу с помощью заклинания. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. Леон, у тебя вопросов вообще нету, блять, или ты каждый день такую хуйню видишь? Я бы сейчас лично просто блядь, что, откуда, ты кто, как ты появился вообще, откуда, блядь, великан взялся Я понимаю, там бы создали какого-то, искусственно, ну, искусственно созданный бы был какой-нибудь орангутан Но это, это же, блядь, за грани вообще, блядь, что я сделал Зачем я использовал А, все. Ну, все, значит, все. Пес гранатой в руках хожу. Перезаряжайся и пойдем. Ну, как ты там, малыш? Спасибо тебе большое. Просто спасибо тебе большое. От души, братуха. Да? Так, но босс файт выдался веселым. И я не сказал бы, что это был сложный мне как, мне, как по мне, так мне с рыбой было сложнее Поэтому Все вышло очень удачно Смотри, все двери теперь открыты Мы можем просто пробежать Он вот кто-то рычит Ну почему Вот 100% не все может быть так А нет, все безоблачно Ебучие пироги, блять Один выстрел в лицо Я тоже так думаю, Леон Ха Кусок говна Так, нам этот ключик Неужели он совсем не удивлен? То мы переходим, и дверь такая... Точнее, пики эти назад поднимаются и просто пилят нас. Эшли Грэм. Я хочу помочь. Мне кажется, ей не нужна наша помощь. Поищите Эшли в церкви. Ну, конечно, как же, блин, без загадок. есть материалы кстати это вещи чьи-то и есть зеленая трава да вот теперь мы можем с травой создать с мистера так вот и дверь и лично мне по звуку кажется что кто-то ходит рядом а вот и синяя ручка регулятора недолго пряталась малышка патроны к пистолету пулемету замечательно а ведь мог же пройти мимо просто их а тут еще и ключик лежит маленький ключ чудесно так нам сюда это легко у всех фанатиков свои причуды добрейший вечерочек никто на меня не нападет надеюсь никто вообще можно было бы мне кстати сохраниться я почему-то это не сделал Ладно, побежали наверх. Я не думаю, что. Эшли, ты тут? Да, конечно, тут. Она бы уже ответила тебе. Подожди, мы не торопимся идти в комнату, осмотрим сначала весь этаж. Как по мне, я слышу, как кто-то поет. Мобильник, кстати, очень похож, наверное, на нее, Motorola. Так, здесь уже вдвоем. Там уже вдвоем. Эшли. Эшли Грэн, ты тут? Конечно, тут! Не подходи! Слушай! Она и здесь С такая же ебнутая! Я где грудь делась? Я Леон. Я здесь по приказу президента. Зашибись. Ой, блядь Это самая насыщенная серия Два босса Прошу, выслушай меня Что это? Вон там Блядь, это за нами экзорцисты выехали Заблудшие агнцы сбежали Так, и она тоже это слышала Да там культ, блядь, экзорцистов Ведьм сжигать, блядь, идет Может убежим? Глава завершена я, я хочу сохранить свой игровой процесс Так, ну я думаю на этом месте Уже можно сделать перерыв Мы главу еще одну закончили Продолжать не будем